Доброго времени суток, друзья, с вами канал Майнинг Минутка, ну ура, наконец-то, более-менее стабилизировался курс 10+, плюс мы уже видим не первый день, биткоин и фирм за 900, все остальные монеты тянутся за лидером, ну как вы понимаете, курсы более-менее выровнялись, все, дам закончился, китайский новый год закончился, так что ура, цены, как вы видите, немножко стабилизировались, вот можно это видеть на графиках. Но сейчас не об этом. Одна из хороших еще новостей, я хочу сказать, вышла, прошло точнее ICO по платформе дуровых, то есть телеграммовских. Называется она ТОН, то есть и монета будет называться ТОН, Telegram Open Network. Запланировано было там что-то 850 миллионов, а продали токенов на 3,8 миллиарда. Но об этом пока СМИ молчат, информация от третьих лиц, там кто-то где-то что-то написал и тому подобное. В общем, надеюсь, когда монета выйдет уже на CoinMarketCap, будем ее хватать и за ней же следить. Да, пока ее нету. Такой монеты нет. Ребят, давайте вернемся к нашей таблице. Сегодня у нас 18.02.18, .18. красивая дата. И я сделал для вас аж целых две таблицы. Одна по МСК. Ну, в основном цены России, да, приблизительно цены Украины и других СНГ, да, регионов. А, и цены на компьютер Universe То, что сейчас есть в наличии, какие сейчас цены. Как я уже сказал в начале ролика, цены по биткоину и альтам выровнялись. В целом, сейчас мы ждем марта, чтобы выровнялись цены на видеокарты. Так как, еще раз скажу, да, китайский Новый год закончился, пора бы пополнять полки. Ну, и так как еще 20 серия впереди у нас уже в апреле, напомню где-то там планируется выйти, ну, если, опять же, сроки не перенесут. А так, будем ждать. Давайте, наверное, начнем с классического, с Computer Universe, и поговорим, что у нас здесь. В таблице у нас, как обычно, присутствует база, то есть материнская плата, процессор, плюс доставка с Computer Universe, это Германия, оттуда будет вести приблизительно 10 дней, ну, по моей статистике, где-то 10 дней. Может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше, ну, по-моему, самое долгое у меня было 28 дней, одна видеокарта летела. И то там, потому что товар что-то был, вроде был в наличии, потом оказалось, что его нет на складе. В общем, затянули, праздник какой-то там еще был. Короче, 28 дней, это вот прям пик у меня был. А так, в среднем 10 дней, почта России, я уже получал видеокарту. Сразу скажу, да, что здесь цены, скажем так, вы можете подставить свои, таблицы в общем доступе. Если кто-то с чем-то не согласен, пишите в комментариях, давайте обсуждать. Опять же, я вот сейчас как есть на Computer Universe, какие я нашел оптимальные, на мой взгляд, комплектующие для... Майнинг фермы, какие они есть, такие записал. Опять же, вы можете взять SSD какой-нибудь у вас дома там заваляется бу ушный, можете за него вообще ничего не платить, у кого-то взять. Опять же, может у вас оперативка есть, или Рэзера найдете дешевле. Все, можете сюда подставить, ребят, вам все автоматически посчитается. Я вот беру на данный момент, как сейчас есть, по компьютеру Universe. Одно, но Рэзера на компьютер Универс одна шт. стоит 1000 рублей. Конечно, я их не буду там брать, ну и логичный, вам не советую. По 500 рублей спокойно в своем регионе вы сможете найти. Нет, Алиэкспресс, ребят, также две недели и то дешевле. По 350 рублей, думаю, вы уже сможете найти хорошие, а может и даже дешевле. Так, отклонились немножко от темы. Смотрите, появился значит, новый процесс Z370. И я все опять же склоняюсь к той же материнке. Это Asus Prime Z370 теперь с приставочкой А или П. В целом и на том, и на том идут... 6 карт спокойно, 8 с небольшими изменениями биуса, да, обновлением и так далее. Но скажу сразу, что на версии A, то есть A, вы можете запустить аж 11 карт, ну, конечно, с дополнительными переходниками. Там переходники М 2 то есть, да, на X1, например. Тогда вы сможете спокойно, смотрите, спокойно на версию A вы можете поставить 7 карт без всяких переходников, на версию P 6 карт. Так что если вам не особо что-то заморачиваться, так как весь расчет на 6 карт, берем версию P. Опять же, можете найти материнку дешевле. Но в целом я считаю, что на новом чипсете с новым процессором все гораздо лучше, дешевле даже получится, чем сейчас взять а, старенький а, H-Pro шку 81 и вот на ней что-то там опять мудрить собирать. Кто, как говорится, из старожилов, пожалуйста, можете брать и делать, кто как привык. Я вот прикинул по ценам в целом одно и то же. Зачем что-то там сейчас какое-то стою и так далее потом никому не сбагать и так далее. Короче, материнка. А, давайте я буду открывать, наверное. Я ссылки все добавил, ребят. Каждый может себе тут же также покликать, да посмотреть. Вот так выглядит материнка. z 370 P. Цена 8000 без учета доставки. Тут все цены без учетом доставки. Доставка отдельным полем, видите, идет. 6000 писал написал, потому что по две доставки, ну, наверное, можно в одну попытаться уложить, Ну, скорее всего, будет две доставки, так как цена, ну, смотрите, да, больше 1000 евро. 1000 евро, я напоминаю, можно доставлять на одно лицо, до 1000 евро. Ну, потом через месяц можете опять на это же лицо доставлять. А так, привлекайте своих друзей, знакомых, родственников, кто... пишите доверенность на почту России и идите за них получаете. Это все легально, никакого незакона нет. Вот, конечно, там, где вы выходите за а, рамки 1000 евро, тут видите в долларах, то доставки, скорее всего, будет 2. Опять же, там нужно учитывать вес и так далее. То есть вот это тоже можете немножко поиграться, да, либо, опять же, какие-то комплектующие вы там, например, брать вообще не будете, вам это не надо. Итак, не отклоняясь от темы, смотрите дальше, из, из интересного, Но процесс, понятно, с кулером, да, то есть боксовую версию берем, ну, либо дешевле. М2 нам не нужен, доставка я уже сказал, а, по-жесткому, от 30 гигов, в целом, любой, неважно, особой скорость тут, в 5 секундах SSD, не SSD, вы там сильно, скажем так, не, не заметите, не измените, ничего такого. Вот. Конечно, я ну, советую брать SSD от 30 гигов. В данном случае я нашел 120-ку за 2 300 в целом цена адекватная, и я считаю, хороший выбор, можно брать. Да, не сказал, может кто первый раз слушает, есть еще такая вещь, как при первой покупке вы можете получить по моему промокоду, указав его в конце уже, когда будете покупать, а, скидку 5 евро. То есть, в целом это достаточно, ну, приятно, скажем, халява, но все же приятно. И также вы можете не брать мягкую упаковку и сэкономить еще 4,5 евро. То есть 10 евро вы уже экономите на э, первой своей покупке. Вот, ребят, дальше по блоку питания. В целом я склоняюсь к корсаровским 750-кам, но в данный момент они стоят бешеных денег, дорого. Но хороший вариант это Cooler Master. Cooler Master имеет достаточное количество PCI-Express, то есть чтобы подключать видеокарты. Здесь их 4, то есть в линии, да. 4 косы вы подключаете по 2, то есть 8 контактов. Цена адекватная до 10 тысяч, сертификат Gold, по отзывам, ну, ничего плохого и здесь, и на других сайтах я, скажем так, не нашел. Ну, можно брать, опять же, я лично его не брал, но я думаю, неплохой вариант в качестве альтернативы а -а, Корсаровскому. Итак, к нашей таблице. Дальше я составляю здесь таблицу, кто может блоки, опять же, серверные взять или свою какую-то распайку сделать, пожалуйста, может у вас есть. На этом можно, опять же, сэкономить. Цена здесь. От количества видеокарт и их потребления, то есть вот, например, 8 плюс 6, да, видите, 8 плюс 8, соответственно, нужно больше либо блоков, либо меньше. Вот самое дорогое, у нас получается 3 блока питания. Тут еще DualPSO нужно учитывать, но я их не учитываю, потому что многие используют достаточно, ну, скрепки, скажем так. Опять же, ненадежно, ну, кому мне лень, там, 200 рублей раскошелитесь, DualPSO возьмете. Если нет, то, пожалуйста, скрепки, опять же. Значит, 1080 Ti... Нам нужно три блока питания 850. -х. В целом там можно извратиться из двумя. Но я все-таки более такой, вот, скажем, надежный, чтобы работало как минимум три года и меньше сюда подходить. Ребят, значит получается у нас следующее. По текущим показателям большинство карт Nvidia, то есть как это и было раньше, хотя некоторые 1060, например, могли 1050 тоже, могли как-то добывать лучше, скажем так, профитнее эфир. Ну, там в дуале и так далее. Сейчас, на данный момент, вот Тумань говорит, что все карты видео ZEC Classic. Пожалуйста, вот такие вот на 18 число показатели с вот этих шести видеокарт. Отсюда получается следующее, что, опять же, прайс всех видеокарт на текущий момент в компьютере Universe, вот эти видеокарты, да, вы можете также по ссылке зайти, посмотреть, может, какие-то свои лучше найти. Я вот, например, не очень, ну, доверяю, скажем, производителю вот этому ino 3 d или KFA. Вот этот вот производитель, да. Но, смотрите, предложение, скажем так, более чем заманчиво. За 57 тысяч, 1080 Ti. Сейчас вообще сложно найти в России, там по 80 карт. Мы сейчас вернемся к таблице по России, но тем не менее. Тут есть за 57. Там скидка какая-то, что-то, видимо, завалялась, оставшаяся пар партия. В общем, не знаю, подумайте, если вам надо, можете взять. На самом деле, я не знаю, как эта видеокарта себя ведет. Нормальная цена даже сейчас. С учетом пампа такого цен, на 1080i это где-то 65 тысяч. Найти на компьютере Universe достаточно сложно. 1080 в пределах 50, думаю, найти нормальную можно. То есть это политовская какая-нибудь там, да, в крайнем случае MSI. То есть, опять же, не KFA. Не знаю, как это производитель. Если вы знаете, напишите в комментариях. Давайте пообсуждаем. Может, у кого-то есть, работают они хорошо, стабильно, не греются и так далее. Напишите, давайте посмотрим, пообсуждаем. Действительно, ну, мне будет интересно. Я в следующем ролике об этом скажу. Да, вот в предыдущем ролике меня ругали. А то, что я беру цены с потолка. Пиши нормальные цены. Вот я вам пишу, ребят, нормальные цены. Как они есть сейчас на компьютере Universe. Ну, и вот сейчас мы посмотрим еще по Москве. Также интересное предложение было 1070, да, за 42 тысячи. Опять же, вот и на 3D, ну, в целом, наверное, нормальная производительность. Считал я немножко об этой фирме, она с 1990 года в Китае, в Гонконге существует. И в целом на нашем рынке я ее раньше так, ну, на слух не очень воспринимал, но вот сейчас она вроде как-то даже появилась, скажем так. Хорошая карта 1070 от фирмы Zotac. Но стоит бешеных денег, ребят, за такую цену, опять же, вот смотрите, есть и 1080, и 1070 Ti, ну, карта действительно хорошая Если сможете найти подешевле эту карту, можете взять и ее, 1070-50 тысяч Потом 1060, более-менее хорошая карта, ну, опять же, этого производителя, за 25 25700 можно достать и за 14200 с доп-питанием, ребят, только с доп-питанием. Я не рассматриваю варианты без доп-питания, с одним кулером, там, или вообще без кулера. Это очень сл слабые карты такие, они в майнинге, не знаю, мне кажется, не проживут больше и годы. Потом с ними будут проблемы, не продать, да и даже выгодно не поиграть. Не знаю, смотрите сами. Я считаю, что нужно карту брать обязательно с доп-питанием. Здесь обычный 6-пиновый, коннектор, то есть 6 карт 1050Ti. По 14200 с достаточно неплохой окупаемостью можно сейчас достать. Ребят, все ссылки здесь есть. Можете пощелкать сами, где-то что-то почитать, посмотреть, для себя сделать, подставить другие значения. Немножко пару слов да, про 580-570. Стандартный, наверное, для еще 470 был Sapphire нитро все знают, что да, прокладки у них там подтекали, с этим были проблемы. Сейчас вроде как эта проблема была вроде как частично решена. И вот опять же от 580, в целом неплохой вариант 4 гиговый. Да, опять же, смотрите, если брать только по эфиру, то 14,2 дает доллара. Ну, никто же так не будет делать, да. Обязательно же будет дуал. Какой-то с дуала вы тоже получите, ну, процент тогда, кэшбэк там. Пару долларов-то вы получите свои. Плюс еще сюда добавляются разгоны, шитье и так далее. То есть, в целом, если не шить, и вот как есть, то 14.2, 13.2. Опять же, показатели не самые плохие по окупаемости видеокарт. Значит, окупаемость видеокарт вот здесь, Payback. То есть, все карты можно посмотреть просто, просто карты, не считая базы. То есть, окупаемость, ну, лучше всего на данный момент 10.50, Потом на хвосте у нее идет 1080, но ну опять же с учетом, что вы за 57 тысяч возьмете видеокарту. А так э, вообще сейчас 75, это вот прям средничок. Потом смотрите, 213, 1080, ну и так далее. Да? За год никто вроде бы еще не вышел, так что бизнес с окупаемостью в один год достаточно неплохой. Вот здесь Payback All, это уже окупаемость с учетом оборудования, то есть базы, которую вот недавно то, что обсуждали. Сумма всего, соответственно, И есть тут еще такая графа, кто вот первый раз меня видит, смотрит или слышит в конце, да, payback нулевая, скажем так, покупаемся, где я просто все вот эти показатели умножаю на полтора с учетом, с учетом рисков, да, то есть могут быть какие-то проблемы, ну, начиная от банальных, да, интернет, электричество, что-то сгорело, что-то поменять, риски всегда есть, опять же, упадут курсы, упадет, Вырастет сложность, вылечится добыча появятся конкуренты, ну и так далее В общем, куча всяких рисков нужно закладывать То есть, в целом, закладывать полтора процента Это норма Тут уже мы выходим, конечно, за рамки года Ну, что поделать Сейчас такие цены на видеокарты Что, ну, входить, скажем, в этот бизнес достаточно сложно Опять же, ждать Вот не тут один человек, скажем, инсайдерскую информацию сказал но я с вами поделюсь, да Что, скорее всего, аж до 2019 года Карт не будут а брать по таким ценам, ну, опять же, решать вам, я ни у кого не гова... никого не уговариваю, смотрите сами. Значит, смотрите, если мы берем по окупаемости, значит, полтора, да, добавляем, то мы выходим за год и достаточно сильно. Опять же, можете сравнить окупаемость всего и вот окупаемость этого. Что-то где-то среднее между этим вы получите. Вернемся к таблице по МСК. Тут, на самом деле, все данные, ну, аналогично, да, то есть уже по ценам МСК. Брал я обычный сайт маркет Яндекса, нигде там ничего я особо как-то не мудрил, не выбирал прям самые лучшие там где-то цены. Брал средний, там есть такой показатель, средняя цена. Ну, вот давайте, к примеру, откроем, да господи, любую, 1070, да, и посмотрим. Вот, я открываю 1070. Она здесь сейчас стоит 42 тысячи, но я сюда ее не пишу, я пишу 46700. Опять же, вы можете найти, ну, опять же, карты дешевле, получше, может быть, какого-то другого производителя. Ну, в целом, гиги себя достаточно неплохо проявляют. MSI, просто цена была достаточно сладкая, я ее сюда вписал. А так, на самом деле, я в MSI их давно разочаровался, ибо, ну, что там, копеечный предохранитель поставить, что ли, не могут. За этого выгорают прям вот жесть эти карты, потом проблем не огребете. На политах, например, такой херни не было, и надеюсь, что никогда не будет. Итак, по текущим ценам вы можете наблюдать вот здесь, опять же, прайс на текущий момент, среднячок, то, что я вот показал вам вот здесь, вот, да, средняя цена, средняя цена сейчас, как-то вот так строится вся эта таблица, то есть по средней цене, опять же, вы можете найти дешевле, я никого там... Ну, не, не, обез, не обязуюсь вот брать, да, мои именно показатели. Может, найдете за 40, ну, берите за 40, пишите сюда, у вас покажут показатель, окупаемости и так далее. Таблица будет в общем доступе, каждый может себе ее скачать, посмотреть, потыкаться, поклацать, пойти по ссылкам. Здесь та же самая материнка, тот же самый процессор, причем даже он дешевле здесь, чем за границей где-то там его рыпать. Оперативка, ну, в общем, все, ребята, это вы можете найти спокойно в Москве базу, то есть собрать, пост, ну, в Москве или где вы там находитесь, в каком регионе, да, спокойно это можно покупать в Москве. Цены практически одинаковые, то есть вы вот тут как-то, знаешь, особо не выиграете, да, так что я вам советую базу посмотреть в Москве, например, да, опять же, можно что-то на авито подешевле достать, тот же самый хард или оперативку. Резера, так опять же, брал среднечок 500 рублей, можете найти дешевле, пожалуйста, дерзайте. А вот по картам все цены, ну это тоже как бы с Яндекс-маркета, да, но тем не менее, цены немножко отличаются. Опять же, с учетом доставки компьютер Computer Universe мы выходим, да, на то же самое, а то и порой и дешевле где-то находим, да, что-то, смотрите, тут практически нету 300, 303, 307, а здесь... 307, да, то есть, опять же, как у вас будет доставка, как вы быстрее это все доставите, если вам ну, нужен какой-то более детальный, точный расчет, вы свою уже вот именно конкретный показатель должны забивать сюда, и опять же, я беру усредненные значения и показываю вам, как это делается, в общем, ребят, вся таблица... В общем доступе, сейчас я ее размечу на облако, можете скачать, посмотреть, потыкаться. Тут, конечно, все показатели, ну, такие же по добыче. Карты немножко отличаются, ну, немножко плюс, немножко минус. Опять же, от разгона зависит, кто-то больше держит, кто-то меньше. Уже посмотреть нужно непосредственно какая карта. Ну вот, ребят, надеюсь, видео вам было полезным, интересным. Постараюсь его сейчас недолго монтировать и сразу выложить. Надеюсь, вы оцените его лайком, поделитесь этим видео своими друзьями, подписчиками, знакомыми, родственниками. Ну, в общем, все посмотрят, какой то классный бизнес, интересно, насколько это все. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписали, Нажмите колокольчик, чтобы следующее видео не пропустить. Потому оно сейчас не так часто у меня будет выходить, у меня есть небольшие доп, скажем так, занятия. Но я, опять же, о вас не забываю и буду... Ну, выпускать такие или другие видео, хорошие и плохие новости. Ну, ребят, с вами, как всегда, канал Майнинг Минутка. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока!